Пространственное развитие – это изучение территориальной организации и населения экономики, путей их совершенствования. Это важный тренд современного мира. Магистратура Казанского федерального создает все возможности для этого. В процессе изучения данной науки на бакалавриате у меня определились сферы научных интересов. Заканчивая бакалавриат, я поняла, что хочется более детально разобраться в проблемах данной науки и изучать ее в дальнейшем. Мы освоили широкий спектр картографических, так и экономико-географических навыков. Также мы освоили программное обеспечение, например, такие как ArcCase, MapInfo и другие. Лично для меня стало важно то, что на магистрской программе есть производственная практика, которая позволила понять, кем я могу работать, начиная от специалиста цветно развития до магистр-аналитика. После изучения теории и методов наши выпускники приступают к освоению современных практик территориального планирования и пространственного развития территорий. Знания, умения и навыки, которые они получают при обучении в магистратуре, они успешно применяют при прохождении практик в организациях-партнерах нашей кафедры и института. Документы территориального планирования направлены на обеспечение устойчивого развития территорий. То есть от того, насколько грамотно и полно будет подготовлен данный документ, зависит то, как будет развиваться сельское поселение и муниципальный район. Наше взаимодействие построено на том, чтобы дать самые современные знания и в то же время показать и выработать навыки практической деятельности. У них есть определенная нормативно правовая база, есть какие-то умения, основные навыки работы в программных продуктах. И дальше уже по специфику нашей деятельности мы уже вместе прорабатываем вопросы. Мне понравилась междисциплинарность программы, а также то, что большая часть дисциплин имеет практический характер. На нашей программе вы получаете практические навыки демографического и эконометрического анализа, геосистемного мониторинга, учитесь изучать города и сельскую местность, узнаете все о городских пространствах, получаете навыки экологического аудита, экспертизы и прогнозы развития территорий. Моя профессиональная деятельность заключается в планировании территории, то есть составлении и разработке генеральных планов, либо же более малых планировочных решений в виде публичных схем публичных сервитутов. Получаемые знания помогают в развитии анализа пространственных данных, а также понимание взаимосвязи между разными явлениями в географической среде, что, несомненно, могут помочь в составлении проектов, планировочных решений территорий.